Поиск из сусликов. Так. Вот раз, суслик. Вот а такой дело. А ч он жирный такой? О, господи! Она меня сожрет. Ой, не дерутся. Ой, вылез! Вылез! Че он шу шугается? Поснимай, ты снимай, как забрал логичку. Сними, сними, сними его, он пока ест, он пока ест. Ему нравится, я как-то. И посмотри, какой-то толстый. Да. Пойдем к толстому. Толстый всегда добрый. Ой, древнюю ямку так находится. Ну я году ставил, лучше. толстый. Знаешь что вот суслика, который орет на вершине? Бесстрашный какой-то Просто взял, забрал яблоко Ой, здорово, братан Сородич, здорово Я не вижу, что я снимаю Ничего все яма тут они Ой, там кто-то загорает Ну да, тут такой и быстро. Давай табу. Поделай фоточки потом. Там можешь прямо одновременно делать фотки. Куда? Красавец, здравствуйте. Ну да и пошел ты. Ой, жирный какой! Живо, живо бегать. Клапаем. Чем он луп? Он туда не пойдет. Гуляешь? Телстяк, побежал. Слышь, он типа такой, я в эту не пролез. Голод в дырку лезет. Все.